Добрый день, с вами Черная Борода, и сегодня наша тема разговора будет сетевые атаки. Если у вас в вот этом вот окошке, постоянно, вот в этой части экрана постоянно влазит окошко, которая пишет на ваш компьютер ведется сетевая атака, атака была заблокирована, то это значит, что ваш сосед пытается взломать ваш, ваш, э, вашу точку Wi-Fi посредством перехвата пакета. Что значит фраза «перехват пакета»? Это когда, <coughs> это когда ваш сосед пытается взломать вай, в, ваш Wi-Fi, перехватывая через специальную программу, не буду говорить ее название) пакеты данных вашего интернета расшифров, расшифровывает его, получает пароль от вашей точки Wi-Fi, от вашего роутера и, <coughs> и его пин-код. Как с этим бороться? Собственно, Антивирус блокирует атаки, но они будут все равно идти до бесконечности. А знаете почему? Потому что ваш сосед уже подключился к вашему роутеру и пытается его взломать полностью. То есть выводить из него всю информацию. <coughs> для, для того, чтобы узнать, подключился ли наш сосед, или, или он просто еще только пытается подключиться, для этого заходим в наш роутер. Для этого открываем браузер, вводим вводим http-link-login.net, вводим логин и пароль. Далее заходим во вкладку «Системные инструменты». Далее выбираем вкладку «Статистика». Здесь мы видим IP и MAC-адреса устройств и количество пакетов, которые они используют. А также их MAC-адресы. Нас интересуют не наше устройство, а то, что у нас здесь появится 2, 3, 4 или более, более устройств, у которых будет адрес начинаться, допустим, не 179, а 180, 170, 134, 90 и так далее. А вместо MAC-адреса будет только 0 Это значит, что ваш ваша сеть Wi-Fi была взломана и вам надо менять пароль и поставить MAC-фильтр. Думаю, как поменять пароль на сети вам объяснять не стоит. Я открою вам маленький секрет, что Пароль к Wi-Fi должен состоять не из 13 буквы и двух цифр, или наоборот, а должен состоять из минимум как 40, 40 символов, в основ, основ, которых будут цифры. Под, под, поскольку программа может 15 значный пароль взломать за 2, час, за 2 часа, какой бы сложностью он ни был. А если в вашем пароле 30-40 и более символов, то то ваш сосед будет ломать его весь день. И, поверьте мне, ему не хватит на это нервов. В... Блять. Фит... фильтрации МАК-адресов вы можете узнать в вкладке «Статистика», посмотреть МАК-адреса ваших устройств и... И нажать кнопочку разрешить доступ к станциям, указанным в списке. То есть, то, есть все, то есть все станции, которые не указаны в этом списке, не будут получать доступ к интернету. То есть и не будут к ним подключаться. Для того, чтобы добавить ваше устройство в этот фильтр, нажимаем добавить новый. Вводим MAC-адрес. Описание не обязательно. Статус ставим включить, потом сохранить. После этого жмем, ставим точечку, разрешить доступ станциям, указанным в списке. С помощью этого фильтра только конкретные ваши устройства смогут подключаться к вашему Wi-Fi и пользоваться интернетом, а вот другие уже не смогут. С вами был Черная Борода. Спасибо за просмотр.